Все, включи. Ну блин, это нечестно, давай. Все, на ну, отрезаю такие мысли не приходят вообще. Нет, поэтому. такие не приходят. Я почему-то для себя готов уже а, вот эту стадию. Готово? На раз, два, три. Камень, раз... но. <с>... Нет, просто. Раз, два, три. Давай. Нет. Камень, но два... бумага. Раз, два, три. Вот так вот надо. Давай. Хорошо. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. А, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. подожди. Следующий Адрес будет не мой. Бляха, муха, это пиздец какой-то. А следующий раз чудо. Емельянов Калива. Грибной? Давай. Не отбрыкивайся. Дай бог, я опять. Это не важно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Подожди. пельмень. Надо так жестко. Нам можно салфетку, пожалуйста, оттуда, вот из первого ящика. Зачем? Губки вытереть, чтобы можно было. Попить. Ты просто знаешь, ты же понимаешь, что тебе же досталось. Дела. Давай. Не, надо выпить. Нет. Не, не надо выпить. Ладно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ебучий. А принести? Подожди. Подожди, я его принесла. Еще разбилась нахер. Это несправедливо. Я могу сказать честно, какую. Дай мне. Это точно не мо ⁇ Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Сука. Куда пошла? <смех> Я сейчас... <смех>